Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня я делаю выпуск, специально посвященный такому сайту, как consmed.ru То есть сайт медицинских консультаций Почему я хочу посвятить ему? Потому что, в общем-то, я поняла, какие махляжи и махинации с консультациями и с оплатой идут на этом сайте В общем-то, против меня тоже там начинается уже война и, в общем-то, меня выживают с этого сайта И я разобралась, почему что происходит наконец на этом сайте? Значит, я консультирую на этом сайте уже больше года. Ну, я начала консультировать, как все, как обычно, поставила практически во всех разделах, потому что я человек грамотный, я очень много читаю, я очень много знаю. И я начала консультировать во всех разделах, естественно, и в своих разделах тоже. Причем в своих разделах в стоматологии я могу консультировать абсолютно во всех разделах. То есть это... Терапевтическая стоматология, хирургическая стоматология, ортопедическая стоматология, детская стоматология, ортодонтия, это и раздел детской стоматологии. Ну, и вообще ну, это раздел ортопедии Ортодонтия, ортопедия, в принципе, это одно и то же, но исправление прикусов в большей части касается детской стоматологии в основном, потому что именно детям необходимо исправлять неправильную биомеханику челюстей, которая может повлечь за собой не только нарушение эстетики, но также и нарушение функции, также и нарушение того, что у человека возникнут проблемы, которые потом уже во взрослом возрасте исправить будет достаточно сложно. И наша советская медицина расправлялась с такими проблемами уже, в общем-то, искореняю причину, причину неправильного прикуса у ребенка. Значит, было, я была просто рада тому, что существуют онлайн-консультации, которых действительно, потому что, понимаете, человек, который хочет решить какую-то проблему, он ее решит всегда пойдет в медицинское учреждение и решит ее. Извините, здесь какие-то мошки летают, потому что вот были открыты двери. И все прочее теперь все это вот как всегда бывает когда нужно в общем то когда человек считает что у него возникает какая-то ситуация что он делает в первую очередь он собирается и идет на очный прием это знают все это делают все и в общем то это совершенно естественно но я сама была свидетелем когда мне пришлось разговаривать с Сибирью, со своими коллегами в Сибири, и я поняла, что не только наши коллеги, не только мои коллеги здесь, по местам и в тех городах, в которых я бываю, потому что у меня есть собственность во многих городах, и в этих городах я просто приезжаю, допустим, когда есть необходимость смотреть за этой собственной, я приезжаю туда, я иду в частный кабинет, и мы совершенно спокойно, совершенно спокойно сажусь и работаю за креслом. Поэтому я могу видеть ситуацию в очень многих регионах. Меня приглашают в кабинеты. И в основном приглашают, в общем-то, я люблю работать в кабинетах в сельской местности, потому что народ поспокойнее, а самое главное, поадекватнее. В сельской местности не так слушают интернет, а интернет очень сильно забивает головы людям, и вы понимаете, переубедить людей, вот даже городских людей, бывает гораздо сложнее, потому что вот, э, поэтому я и начала делать на своем канале видео, потому что гораздо проще дать человеку ссылку на канал, я говорю, смотрите, где, вы, где я буду в своем медицинском халате, и выбирайте темы, и посмотрите именно тема почему? Потому что я даю именно практические нюансы, практические проблемы, которые у нас возникают. Сейчас Сейчас у нас проблема одна. У нас очень сильно похерела медицина. Когда медицина перешла на, на платные рельсы, то стало исключительно стали исключительно зарабатываться деньги. Учитывая то, что в нашу страну пришел недемократический капитализм, на основе которого Вячеслав, Святослав Федоров создавал свой центр э, хирургии глаза, в котором он сказал, что люди никогда не будут платить за этот за эти операции. К нам пришла бандитский, к нам пришел бандитский капитализм. То есть сейчас у нас бандиты руль отправят, и как результат мы видим, что принята пенсионная реформа, по которой людям сначала подняли возраст, я думаю, что в последующем, в общем-то, и не только я, это уже предсказывают наши аналитики, что у нас пенсии вообще не будет. И удивительно, но Татьяна Карацуба сделала очень интересный ролик о том, что уже принято, что у нас уже принято закон о легальном самоубийстве, то есть принят закон об эвтеназии для пенсионеров. То есть пенсионеры оставляют без... на работу их, естественно, никто не возьмет а легально, естественно, их не... Это самое И, короче, людям разрешают, ага, решайте, скорее всего, что эвтаназия будет тоже платная, то есть пенсионерчик соберет в свои последние денежки, когда поймет, что ему поддерживать некому, когда от него отменутся родственники и знакомые, а, а тем более у нас много одиноких людей, а это очень сильно... Люди у нас э, обездушились, скажем так, очень сильно, э, помогают у нас очень слабо, очень мало, и, в общем-то, не считают нужным помогать, Поэтому, в общем-то, и выходит вот такой закон, который облегчает убирать, то есть фактически это геноцид, геноцид нашего русского населения. Я понимаю, что если бы у нас было свое правительство, то это правительство бы, конечно, не допустило такого геноцида. Вот это наша страна управляется извне, это всем понятно, это джу понятно, и, в общем-то, здесь сомнений не вызывает. А как следствие, у нас вот такие вот медицинские консультации. То есть консультации у нас проходят. Естественно, в интернете у нас очень много таких больших сайтов, на которых люди э, просят документы. То есть просят прислать документы. Даже э, я присылала документ, которым, на котором меня забанили. И с меня потребовали, чтобы я сняла все э, закрытые вот эти номера, и чтобы я им прислала документы с номерами. Я прислала, я сделала, прислала документы с номерами, где и потом через некоторое время значит, меня забанили благодаря тому, что сайт «Консмет» начали писать, прислали значит, им ссылки на негативные отзывы обо мне, а поскольку я человек, который не собирается не собирается регистрироваться и не собирается что-то там делать, ну, я просто и не собираюсь не просить никого написать. Я просто хочу рассказать о том, что я действительно совершенно недавно поняла, я переписала все свои негативные отзывы, вот, и я поняла о том, что происходит на этом сайте consmet.ru, потому что от меня могут появиться какие-то совершенно дурацкие рекомендации именно в моем акванти, и поэтому я хочу предупредить о том, чтобы вы знали, что вам ждать от консультации, которые вы получаете на consmet.ru. Так вот, мало того, что он находится на бесплатном хосте, значит, рулят на этом, на этом сайте врачи-психиатры. Как вы знаете, что большинство, в общем-то, этих людей весьма неадекватны, потому что я, допустим, сама много раз проходила комиссию, <coughs> и я удивлялась тому, насколько вот, что я захожу, меня смотрит человек, который сам нуждается в своей собственной помощи. То есть, учитывая то, что там был некий такой врач Агеев, который сначала со мной открыто через сайт воевал, а потом уже, а потом уже начал воевать, ну, под именем Владлен. Есть такой Владлен, то он себя сначала позиционировал как просто Владлен, теперь он, он стал академиком Владленом. То есть там можно некие брать любые, ну и сами понимаете, что вот такие неадекваты появляются. Значит, первое, я оказалась на этом сайте. И первый конфликт, из-за чего возник конфликт, естественно, из-за денег. Значит, в нашем сайте в нашем разделе стоматология консультировал такой Савчук Олег Владимирович. Он какой-то главный врач. Как правило, люди на таких местах весьма непорядочные. То есть открытые, откровенные дряни. Я не боюсь говорить. Я не видела хороших людей на, этом, на, этим, на этих местах. Я работала только один единственный раз. Под началом совершенно великолепного человека. Но, к сожалению, погоня за местами, то есть человек пытался как-то продвинуться по руководящей линии, его осудили, теперь он в списке коррупционеров, и теперь у него даже нет права подходить к медицинским учреждениям. А, вот, а это совершенно уникальный человек, при нем я работала, я просто поняла, какое счастье работать с такими людьми. Который интересовался, который болел за врачей, который каждое утро обходил все кабинеты, спрашивал, нет ли никаких пожеланий, требований, что все ли вовремя поставляется. Ну, представляете, вот, вот так ведет себя главный врач. Ему было 33 года. Совершенно очень красивый мужчина был, конечно. И, естественно через месяц меня взяли туда только на замену. И я очень, конечно, пожалела. Я ему так и сказала, что, говорю, дай Бог, конечно, чтобы везде были такие главные врачи, как вы. И разговаривали мы с ним. Но я не могу сказать, что на равных. Я всегда стараюсь как-то давать возможность людям, что если он старше меня по званию, то я не буду с ним за запонебратски себя вести. Но мы с ним могли говорить откровенно на любые темы, а упрекать его в том... Он, кстати, был тоже врачом-психиатром. Но это был... Первый, единственный психиатр, которого я видела, адекватного психиатра. Всех остальных, конечно, там уже были какие-то явные отклонения. Но, как правило, с кем поведешься, от того и наберешься. То есть, если мы работаем с, с людьми, которые с нормальными людьми, то они работают с людьми точно так же, как и милиция. Она работает с уголовниками, и в таком случае говорю, набирается очень много именно от уголовных криминальных менталитетов. То есть, посмотрите сами, и вы можете убедиться в том, что там очень много зависит от того, с кем общаются по роду профессии, по роду деятельности люди. И они, это непроизвольно возникает, набираются, но, к сожалению, так, такой побочный эффект, в общем-то, он очень сейчас негативно сказывается на нашем обществе. Я пришла на этот сайт, стала отвечать на вопросы, и через некоторое время в лор-разделе две женщины пишут, пишут вопрос о том, что им начали внутривенно капельно 2 грамма сразу капать цефтриаксон. Короче, у одной женщины был сердечный приступ, у нее сразу схватило сердце. Там, там начала оказываться неотложная помощь, но дело в том, что человеку -то назначили несколько инъекций вливания. И чел... это не одна инъекция, там, наверное, инъекции 5 или 6 будет сделано, или 10 инъекций делается, сколько, я не знаю, по... Я не знаю, что там было, что, там было, что антибиотик там капали внутривенно-капельно. Но я написала, что 2 грамма для человека, это лошадиный, это очень много. Этот антибиотик очень токсичен. И этот, у меня, допустим, я себе ввела, я не помню, не 2 грамма, грамм, я себе ввела грамм внутримышечно. И у меня отказало чувствитель. Короче, у меня полностью отключился вкус обоняния, и я потеряла чувствительность половины тела. Вот такое действие было антибиотикой. Я, Но ну, я не перепугалась, потому что я знаю, что от БАДов иногда бывает такое. Но дело в том, что у БАДов, если такое произошло, то оно показало тебе твои слабые места, и больше этого не возникнет при дальнейшем использовании. Но надо сделать перерыв. А если такое дает синтетический препарат, люди от этого препарата надо бежать. Поэтому я сразу написала, говорю, это лошадиная доза, ни в коем случае не, не вздумайте больше соглашаться на такие инъекции, пусть они колят их сами себе, если считают нужным. Значит, э, таких вопросов было сразу два. Одна женщина написала и другая. То, значит, э, там максимально можно было перевести 400 рублей, минимально 100 рублей. Из 400 рублей 280 шло мне на счет, из 100 рублей, э, там, по-моему, 50 а, 50 рублей или 60 рублей – Шло, шло на счет, и 60 рублей минимально можно было, и там 30 рублей, значит, за ответ всем тем, либо одному человеку, либо распределяется на всех, кто отвечал, но никто не решился отвечать в разделе а раздел по всей видимости, был прерогативой только Савчука Олега Владимировича. И вот этот Савчук, я даже не хочу по имени отчества называть, Падаль, просто подловатый человек, подлый человек. Это не подловатый, а подлый человек. И я потом поняла, что на него написаны негативные отзывы врачами-стоматологами практически всеми. То есть он лезет в стоматологию, ни хрена не понимая в этой стоматологии. Извините, буду говорить уже прямо. Ни хрена не понимая в этой стоматологии. Челюстно-лицевой хирург ему написал, ортопед ему написал. И также написала я, у меня общая, общая практика. Но поскольку я, я знаю общую стоматологию полностью всю, то есть почему я ее знаю? Потому что когда мы заканчиваем институт, нас обучают абсолютно всему. А уже дальше, куда тебя направляют и где ты будешь работать, там будешь специализироваться. А поскольку у нас уже пришла платная стоматология, то есть мы приходили в стоматолог, нам говорили, делайте то, что хотите. Хотите протезировать, протезируйте. Хотите удалять, удаляйте. Хотите лечить, лечите. Я особенно очень любила хирургию. У меня очень хорошо получалась хирургия. Вот а, Очень любила терапию Ортопедию я ненавидела Потому что у нас был самый настоящий э, придурок об алмасов, Который на моих глазах очень много э, угробил э, студентов Очень многие студенты не прошли Тем более хорошие ребята Ну как, ну бывают те, кто понимают Бывают те, кто не понимают Как у нас тут вот, девчонки говорили из этой группы говорят, По крайней мере одного парня мне очень жалко Валера, как сейчас помню вот Мне очень жалко. Он так и не прошел на третьем курсе, через этого ненормально. Короче, он устроил такой террор из этой ортопедии, что я вышла, я 10 лет в сторону ортопедии вообще не могла смотреть. Меня блевать тянуло от этой ортопедии. А потом я уже поняла, что если ты встречаешься с таким вот идиотом э, в этом самом... На, на специальности, это же не значит, что ортопедия а, это плохая специальность. И только через 10 лет я уже как-то вот, ну просто получилось так, что пришел человек, экстренно надо было его делать, он уезжал, надо было протезировать, и я, ну не то, что говорю нет, не протезируй все меня, вот я говорю, ну я могу запротезировать, но я как-то, я долго сомневалась, и все-таки я запротезировала, и вот после того, когда я это сделала, я поняла, что... Помимо всего прочего, надо еще учиться протезировать. Конечно, это безусловно, это деньги, это хорошие деньги, но я люблю делать так, я люблю доделывать человека полностью. То есть, почему это хорошо? Потому что я лечу, удаляю и протезирую. То есть, мне не надо искать человека, который будет понимать то, что я хочу. Я сама могу сделать все, что я хочу. И в общем-то я ответила вот таким вот образом, женщина перечисляет мне все деньги, то есть она перечислила мне вот этот дополнительный бонус, вопрос был бесплатный, она спасибо сказала только мне, потому что никто не ответил в этом вопросе, ей начали лить какую-то туфту на голову. Опять же говорю, я не буду стесняться в выражениях, это действительно, ей начали всякие глупости лить в уши, что якобы это у вас и все прочее, потому что у нас сейчас медицина вредительская, очень много очень сильных и иностранных синтетических препаратов, которые не только не испытаны, а они впервые испытываются именно на наших людях, и поэтому я это прекрасно как медик понимаю, и я прекрасно понимаю, что синтетическая медицина, она вообще вредна для человека, она вообще это яд. Отсюда берутся раки, потому что синтетическая медицина не способна восстановить работу организма человеческого. Она способна только угробить, либо вызвать нарушение обменных процессов в организме. А нарушение обменных процессов постепенно неправильно начинает. Но ну, если, допустим, у вас, вот смотрите, огромная рана на руке. Вам ее неправильно лечили, рана начинает изветляться, изветляться, дальше идет, она доходит до кости. Дальше начинает гнить кость, ну и что вы считаете? Вот по такому принципу сделана наша синтетическая медицина. И в общем, вот так, придерживаясь вот таких вот взглядов, я начала отвечать на вопросы. И естественно, Совчуку не понравилось то, что мне назначили такую максимальную сумму. То есть эти две женщины, одна перевела мне 60 рублей, а другая 400, то есть один не пожалел, другой. Но это... Меня это вообще не волнует. То есть мне сказали спасибо. Савчук взбеленился по всей и после этого на сайте у меня начались проблемы. Война идет сейчас э, по полной мере, и сейчас просто начали удалять мои, э, мои вопросы. Значит, что произошло дальше? Через некоторое время мне в личные сообщения приходят. У вас изменю, изменен отзыв. Когда-то там, э, там есть доктор Перевезенцев, который... Александра, отчество не помню, Перевесенцев, который является врачом-ортопедом, имплантологом. Значит, по всей, он консультировал там. Я с ним переписывалась, и действительно, я его попросила, говорю, так и так. Говорю, меня говорю, забили отрицательными отзывами. Напишите мне, говорю, хороший отзыв. Потому что мне сделали так, что у меня даже в минус ушел мой рейтинг. То есть, вот, мол, покажем, что ты дура на весь мир. Но я написала, что, говорю, оказывается, говорю, я не боюсь отстаивать свои... И очень крупно в своих рекламных материалах написала, что, оказывается, я не боюсь пострадать за свои взгляды. Я не считаю, говорю, нужным отвечать так, как нужно нашим бонзам от медицины. Я буду, я буду отвечать именно чистую правду. Что, в общем-то, и произошло. Очень долго у меня висел этот рейтинг, потом бац, он через некоторое время исчез, и у меня стал положительный рейтинг. Но вот больше полутора тысяч у меня рейтинг никак не растет за все эти несколько лет. В общем, не поднимают они у меня с рейтингом растут возможности оконта. То есть я могу удалять какие-то отзывы, удалять отзывы, удалять ответы своих коллег или все прочее. То есть мне не дают удалять ответы своих коллег. Значит, удалять вопросы я могу. Итак, через некоторое время после ко мне приходит ответ, что я что мне изменен отзыв. То есть перевезенцев, врач ортопед единственное, с которым мы были на сайте, значит. Он изменил отзывы обо мне, и то есть написал, что я там ханюсь за рейтингом и так далее, я, я так смеялась, я ему написала очень хороший отзыв, кто хочет посмотреть, зайдите на сайт консметру э, и почитайте перевезенцев, там прямо в его кабинет может войти любой, и вы можете посмотреть, и посмотрите отзывы, я там внизу написала. Значит, там хороший отзыв. Я не стала просто исправлять, не стала его убирать. И сейчас поняла, что я написала переведенцев. На самом деле там все происходит совершенно по-другому. Но я, не знаю того, думала, что это делает переведенцев. И начала войну, естественно, он кандидат медицинских наук. Я на него, что такие кандидаты медицинских наук. Но я заметила еще одно: с тех пор, как он изменил свой отзыв обо мне, он стал давать такие тупые и глупые консультации, что у меня просто лезли глаза на лоб. Я сначала критиковала ее, потом, говорю, когда вот, когда пришел этот отзыв, я изменила этот отзыв, я говорю, я больше не могу читать ваши консультации, потому что вы пишете полную глупость. Ну, то есть, ну, вот такая консультация, человек платно задает вопрос, тем более, вопрос действительно серьезный, не, не так, как, как какой-то там Павел пишет, у него все слюни там текут. И он каждые пять минут пишет, а я вот сходила, я вот покакала, и я пописала, вот что мне теперь делать, а у меня слюна, то в одну сторону пошла, то из левой слюны, то из другой протока капает. Ну вот такой вот, каждые пять минут, то есть там человек нуждается в психическом, в осмотре психиатра, то есть там неадекват полный. И вот такие вопросы неадекватов, они пропускаются, сейчас я понимаю прекрасно, откуда идут эти вопросы неадекватов. Они идут именно от админов, потому что там сами админы абсолютно неадекватны, потому что они начали преследовать меня буквально по всему интернету. Я зарегистрировалась на, на другом сайте, спроси врача. Я получала нормально, все нормально, консультировали, но тоже, естественно, не молчала, особенно тем, которые там рекламируют врачей лечение за границей. Я уделю этому внимание и развею ваши мифы о том, как вы будете лечиться за границей. Вот надейтесь всегда только на себя, не на каких врачей, хотя действительно, если вы сами не медики, вы не можете надеяться на себя, потому что у вас нет знаний. Ребята, медицинские книги существуют, анатомия существует, учите, читайте, изучайте. Но сейчас вот многие люди, они, в общем-то, принялись читать, и если вот у них какая-то есть патология, они много читают по поводу своей патологии, но, к сожалению, и сто по 10 по Google запросам, поэтому я говорю, читайте лучше учебники, напишите учебники по Терапии, учебники по стоматологии, все, выдается очень большое количество таких учебников, в них можно что-то действительно почитать. А в топе 10, не читайте, вы не разберетесь, там они заменяют некоторые глаголы, они заменяют для того, чтобы была уникальность, и вот эта, вот эта замена, она полностью искажает вообще полностью смысл фразы, содержания, то есть нельзя этого делать, нужно писать и читать так, как это пишет, как это пишется именно в учебниках. Вот, а им нужна теперь уже стопроцентная уникальность, то есть для того, чтобы они индексировались в поиске, на сайте, и в результате получается полная ахинея, которая залезает в ваши мозги, и уже потом выковырять ее оттуда практически невозможно. Вот, через некоторое время я смотрю, что у меня стали исчезать мои ответы, то есть я смотрю, мне приходит личное сообщение, ваш ответ удален. И удаляет их переверзенцев. Я начала воевать с переверзенцем, с переверзенцем с этим. И уже долгое время, до тех пор, пока я не решила сделать тест, я написала откровенные, вот откровенно гадкие отзывы Савчуку, Перевезенцеву и там еще Лагодич это какой-то пожилой дедушка проктолог который собрался консультировать стоматологию. уважаемые товарищи, как вы считаете э, насколько будут актуальны консультации проктолога в области стоматологии насколько я знаю в жопе зубов нет буду выряжаться уже прямо в этом месте зубов нет и даже микрофлора там собственно исключительно только своя поэтому а вот в полости рта там микрофлоры там полная там грязь такая, там синегнойная палочка, там, амеб, там спирохиты, там амебы, там все, что угодно вы можете встретить. Вот. Сейчас, кстати, задали очень хороший вопрос. Я обязательно сделаю а, после того, к, а, сделаю ответ на вопросы, почему после ортопед... фиксации несъемных протезов ортопедами у вас во рту начинаются совершенно непонятные явления. То болит пол головы, то страшный запах из рта, то еще там что-то. Я сделаю вам объяснение. Все это кося косяки ортопедов. Они этого не видят, не знают. А, но это не касается переведенцев, потому что. Значит, после того, как я написала вот такие откровенно гадкие, вот, ну не то, что гадкие, а откровенно высказала свое мнение, вот так вот, как откровенно послала в жопу, потому что уже просто вот этот беспредел надоел. И что вы думаете? Возмутился сразу же в этот же день только один человек, Савчук Олег Владимирович. И вот через я потом через некоторое время начали удалять мои отзывы, и я поняла, потому что ответы Переверзенцева, были очень похожи на ответы Савчука. И с тех пор, как переведенцем э, изменил свой отзыв обо мне, ответы стали, ну, один в один похожи на ответы Савчука. То есть никакой информации. Опять направление научной консультации. Но э, можно же сказать, в любой области сделайте снимок. А Тем более в челюстной лицевой области, тем более в области стоматологии, тут можно любому писать, сделайте снимок и так далее. Он будет прав, что действительно надо сделать снимок. Вот, поэтому... Ни Лагодич не возмутился. Лагодич мне писал какие-то личные сообщения, что я там нарушаю эти гудеонтологии. Я ему сказал, если вы не даете мне консультировать в других разделах, то вы в этом разделе консультировать не будете. Смысл был какой вот этого Лагодича? Скорее всего, что опять же дать повод написать обо мне плохую рекомендацию этому ненормальному доктору, который собрался консультировать стоматологию. Он там тоже, по всей видимости... Он там тоже гнобит людей, и тоже вот пишут люди, возмущаются, что, ну, пишут ему так очень вежливо, но я ему ответила, я ему пожелала, чтобы он поискал зубы в том, зубы в том месте, где его профессия, вот, у себя, поэтому там, там тоже свои проблемы. И вот такая проблема идет только по одной простой причине. Я уже заметила, вы знаете, после, после того, как через некоторое время у меня вскрывают Акуанты. У меня вскрыли Акуант ВКонтакте, начали рассылать. Но благо, благо ВКонтакте, спасибо большое моим друзьям, меня поддержали быстро. ВКонтакте мне начали матом писать в мои медицинские консультации. Сука, где ты живешь? Мы тебя найдем. Вот так мне было написано. Скрины всего этого у меня есть. Как тебя найти? В каком городе? У меня есть канал на ютубе, вот постоянно, регулярно у меня в канале на ютубе мне какая-то э, целка, модневка или какая-нибудь там дрянь. Вот, э, почему дрянь? Потому что, во-первых, ники без фотографий, во-вторых, даже название нет никакого там, АБГДЕ, 3-4-5, понимаете? Вот такой вот ник. И она мне пишет, где вы, как, где вы э, работаете и так далее. Я прекрасно понимаю, что э, такое может писать только, э, только Савчук Олег Владимирович, который очень жаждет найти меня и насрать мне там, где я работаю. Но, к сожалению, он не насрет мне, потому что я вне этой системы. Поэтому насрать он может только сам себе на одно место, в котором они с чем пытаются найти зубы. вот Поэтому... Значит, когда я увидела уже, что вот это вот все произошло, а скайп был вскрыт прямо у меня на глазах. Но слава богу, слава богу, этот скайп, этот скайп у меня, я не держу там никакие контакты, я полностью выкидываю оттуда людей. То есть скайп у меня только для того, чтобы поговорил, выкинул людей, поговорил, выкинул людей. То есть поговорил, а все остальное мы используем совершенно другие программы. Вот, для того, чтобы общаться. И здесь, в общем-то, скайп совершенно ни при чем. Поэтому, исходя из этого всего, уже ночью, когда я легла, я смотрю, что... Значит, они начали удалять мои ответы. Я их ставлю, они удаляют. Я ставлю, я удаляю. И самое главное, что мои ответы начали ставить, даже дошли до такой степени, что целый день кто-то сидит и контролирует мои ответы. Я думала, что это перевезенцев, потому что все время удаляют языкуанту перевезенцев. И мне приходит в личное сообщение, что перевезенцев удалил мои, мои ответы. Теперь только я поняла, что по всей видимости, после того, вот, когда был изменен отзыв, они, по всей видимости, пытались уговорить его изменить обо мне отзыв, но, по всей видимости, человек этого не делал. И человека в Акванти уже давно нет. Потому что то, как он отвечал до изменения отзыва, и как он стал отмечать после изменения отзыва, это две большие разницы. Это может почувствовать только специалист. И я только потом дошла, что... Его консультации очень похожа на Савчака, что, скорее всего, раз они вскрывают Акуант, и, скорее всего, они вскрыли этот аккуант Перевезенцева и через его аккуант делают, что хотят. Поэтому сейчас идет такая подоплека. Они делают все, чтобы заставить меня уйти с сайта. Они убирают все мои ответы, все мои вопросы. Они все убирают, они все полностью уничтожают. Для чего? И уничтожают уже в откровенную, открыто, ничего, они ничего не боятся. Почему? Потому что это делают админы сайта. Админы сайта наверняка, они не имеют никакого отношения к медицине, они только выполняют айтишные ай эти все. Вот. А отвечают уже там, отвечают вам какие-то студенты, или учитывая, что переведенцы в кандидат в медицинских наук, он имплантолог, он ортопед. Я тоже имею образование. Я, я просто не удивлюсь, если вы получите какие-то советы из моего акуанта, которые будут настолько тупые, для того, чтобы им обосрать меня. Вот, поэтому я делаю... Я вообще не понимаю, уважаемые товарищи, вы задаете платные вопросы на этот сайт, особенно в раздел стоматологии и лор». И, кстати, вот я обратила внимание на Савчука, когда мы с ним вели войну по его лор-разделу, э, лор, э, он не дал мне консультировать в лор-разделе, когда мы с ним там вели войну, он не отвечал ни на один бесплатный вопрос, отвечал только на платные вопросы. Потом он, видишь ли, говорит, что я там исчез. Потом там появился какой-то аккуант э, какого-то Динара Ягудина, в общем, не помню, я даже не запомнила, мне не нужна это. Короче, левый какой-то аккуант появился. Почему левый? Он без фотографий, без... Они очень много наделали там. Вот стоматологи, клиники Миллера, это фейк. А, тот же это фейк. И, и причем фейк, который... Э, отвечают там те, которые отвечают в акуанте Перевезенцева. Потому что ответы весь... Э, я, я как стоматолог могу понять, кто конкретно... Потому что если человек мыслит, как он мыслит одинаково, он не может мыслить по-разному... Он отвечает абсолютно одинаково. И есть там еще ортодон стоматолог Райтер. Пусть не обижается ортодон стоматолог но я не вижу, во-первых, я не вижу часто ее ответов. Она появляется только тогда, когда отвечают на платные вопросы, то есть чтобы забрать часть денег. Потому что там в этих ответах всегда как бывает, что часть денег... Есть какая-то часть, 50 рублей, они делятся, допустим, на всех. Ну, там по 6 рублей. Сейчас они увеличили, там стоили 170 рублей, там побольше, получается, по 12, по 15 рублей. Вот. Но смысл какой? Побольше слупить денег, то есть побольше меня отобрать. Раньше в челюстно лицевой хирургии отвечала я одна, потому что я прекрасно понимаю, что никто ни в хирургии, ни в челюстно лицевой области не разбирается. Только я могу разобраться в этой ситуации. То есть те, кто там были, они не могут... Судя по тому, как, как отвечает на вопрос ортодонт-райтер, может быть, она сама как ортодонт хорошо, но ответы в этом, э, ну, я просто не вижу, что это, во-первых, ортодонт отвечает. Уже учитывая то, что они могут ломать аккуанты и занимаются этим, я просто могу предположение сделать, что ортодонт-райтер – это левый аккуант, который занимается, э, тоже вот так вот человек пришел, начал было, может быть, отвечать что-то, потому что я даже оплатила им рекламу, сделала по той стоимости, какой они говорили, я оплатила им. Но они вообще отказались показывать рекламу моих медицинских консультаций ВКонтакте. Но учитывая то, что сейчас медицинские консультации, то, что вообще сейчас происходит в ВКонтакте, у меня почему-то вообще не возникает никакого большого желания больше в эти ВКонтакты заходить. Понимаете, я просто вот охладела. Я не люблю все эти интернетные примочки, мне не нравится, я могу сделать и сайт сама, и все, и вот, ну, нет у меня никакого желания вот его делать как-то. Я знаю, как писать тексты, у меня покупали сценарии текстов, поэтому уникальность, водность и так далее, я все это прекрасно знаю. И есть там придурки, которые использовали мои, мне прислала девочка то, что ей написал один ненормальный заказчик, который там пишет на, вы знаете, вот я просто вижу, что вот есть одни ненормалы, которые пишут на медицинские темы. Во-первых, они настолько задешево это пишут, а во-вторых, такие завышенные требования, и, ну, в общем-то... Написал человека, когда она мне прислала вот эти пояснения, у меня есть в моих консультациях там две части как раз пояснения того, что, понимаете, просто для того, чтобы забить ваше что чтобы не дать вам правильного понятия о том, что же такое на самом деле наши медицинские препараты. И тем более он почему-то так уделяет внимание хлоргексидину. Я хочу сказать, я не люблю хлоргексидин. Противный антисептик, он мне очень не нравится, но я очень люблю перекись водорода и фуруцелин. Кстати, хлоргексидин, это антисептик, был открыт в Великобритании, это, это великобританский антисептик. А вот э, перекись водорода и фуроцилин это наши антисептики, которые пользуются, которые совершенно безопасны, без запаха, без всего. Фуруцелин я вообще пила и принимала его внутрь, когда у меня болел желудок. И у меня прекрасно э, были антисептики, я разводила его так, как полагается. Для полоскания, но принимала его внутрь. Ничего сложного абсолютно не было. То есть я говорю, я вот испытатель, но говорю, я уже до испытывалась, больше испытывать не буду. Получила эффект, из которого как раз вот сейчас пока не знаю, как выбраться. Но больше пока не буду испытывать. Вот. Но фурацилин это совершенно уникальная штука. И мы еще с мамой пили этот фуроцилин И совершенно решались проблемы с любым... С, с любым гастритом любого вида именно в желудке. Но у нас и не возникало никаких Поэтому вот мой вывод э, по факту этого ру Уважаемые товарищи, вот учитывая всю ситуацию на этом консмеде, я просто предупреждаю, что те ответы, которые, во-первых, мои ответы, сейчас они не пропускают. Они все удаляют. Я сижу, их ставлю, они эти ответы опять удаляют. Я сижу, их ставлю, они опять удаляют эти ответы. Причем вы знаете, они следили даже ночью. Вот я в час ночи ставлю, тут же буквально через сколько-то удаляется. Я поставила в 3 часа ночи, ставлю, опять тут же в 3:30 в 3, ответ удаляется. В 4 часа ночи ставлю, в 4.30 или в 4.15 ответ удаляется. В 5 ставлю в 5.30 или в 5.27 ответ удаляется. Я как-то провела, я просто сидела, наверное, пару или тройку суток. Вот мы смотрели, и это самое, я поняла, что там кто-то сидит уже. Почему они удаляют мои ответы? Потому что если я что-то изменю в своем ответе, вот во врачебном ответе, они этого не увидят. А если я что-то изменяю э, в своем ответе, ну вот как в сообщениях, те, которые ниже идут, вот, там могут гости, сообщения вот эти. Вот, там видно, им на почту сразу приходит сообщение, что э, ответ изменен, они могут это корректировать и тут же сразу удалять. Значит, это первое, и дальше вот вы оплачиваете вопросы а, и еще самый главный вопрос, значит, я отметила Перевизенцева, когда я писала ему вот этот плохую плохой отзыв, что Перевизенцев, он стал банить, от его имени стали банить вопросы, которые действительно касались очень важных, очень важные вопросы, вот я до сих пор не могу забыть этот вопрос о ребенке, который у которого начал развиваться флюороз. Женщину надо было обязательно предупредить. Что такое флюороз? Это избыток фтора в воде. Потому что флюороз, предупрежден, в раннем возрасте, он гораздо легче, проще восстанавливает зубы, зубную мать, чем флюороз, чем лечить его последствия уже во взрослом. Когда уже зубы сформированы, когда они уже имеют дефектную форму, дефектный цвет, и там нужно уже вкладываться так, чтобы этот флюороз... То есть это самое настоящее вредительство. И вот сейчас я поняла, что вот этот осел, который сейчас сидит в окуанте Перевезенцева, он удаляет те вопросы. Вот сейчас уже сегодня был вопрос и удален был вопрос. Просто мне на почту приходят эти вопросы, мне на почту приходят вопросы, и я могу почитать эти вопросы. Я щелкаю ответить, а удален Перевезенцева. Удаляются почему? По одной простой причине, потому что, чтобы ответить на такие вопросы, необходимы практический навык, практический опыт работы врача-стоматолога. Дурак, идиот или студент, он не может, а тем более, если это лор-врач Савчук, который все время на жопе ровно сидит на своем главврачебном кресле, он не может ответить на эти вопросы. Он только хочет загребать бабло. То есть, ну, вы представляете, вот бабло он загребает в одном. Вот в стоматологии они попонаделали кучу оконтов когда прекрасно понимает, что в стоматологии это дело ну, весьма платное. И в стоматологии не может никто консультировать, кроме как стоматологи. Вот я могу, допустим, в проектологии что-то сказать, потому что... Проктология 5 признаков воспаления одинаковые, как в стоматологии, так и в проктологии. Понимаете, вот я это дело могу, допустим, какой-то 5 воспал... признаков воспаления знать и можно понять, можно просто сориентироваться, что, куда где. А вот проктолог в стоматологии, извините меня, там надо знать еще биомеханику челюстей, а вот это не все стоматологи знают. Мне пришлось промучиться 5 лет с нарушением прикуса и только когда мне профессор сказал, что к чему и нарисовал мне схему равнодействующей, которая падает на шестерку, я поняла, почему возникла вот такая вот невидимая смещение челюсти. Вот поэтому, уважаемые товарищи, я не рекомендую. Я это видео назову осторожно. Консмед.ру вот, я не рекомендую вам задавать платные вопросы, хотите бесплатно постебаться, ну, задавайте, вам, вам хочется. Это крупный портал, к сожалению, где руководят полные ненормалы, неформалы и идиоты, которые теперь уже банят нужные вопросы. Они просто даже не допускают, уже люди возмущались, и все равно перевезенцев, в вакуанте перевезенцев отвечают, что нет, нет, вот мы вот будем банить и все. То есть это банят админы. Они прекрасно понимают. Они банят вас по одной простой причине. Они не смогут, фейки не смогут ответить на ваш вопрос. А отвечать вот таким стоматологам, как я, они не дают. Объясните мне, пожалуйста, на кой черт вы посылаете туда платные вопросы? Оно вам нужно? Я не считаю, чтобы вы на consmed.ru посылали туда, раз там складывается такая ситуация, и действительно вытравливаются врачи, они вытравливают врачи, они не предлагают мне, давайте мы закроем ваш акуант, вы нам больше не нужно Нет, они хотят заставить меня уйти с этого консмида Акуант оставят, акуант будет мой, документы там загружены мои, фото там загружено мое, и, следовательно, что... Они будут получать ответы за ваши, за ваши платные вопросы. Если бы это был бесплатный сайт, поверьте, такого бы не было. Вся причина только в одном. В деньгах. Там сидят меркантильные твари, которые на своих креслах в медицинских учреждениях просиживают. И в результате вы получаете такую безобразную медицинскую помощь. Просто безобразную. Потому что вот сейчас я звонила... Опять же, мы звонили, мой пациент, который попросил у меня, вот тоже заплатил мне человек за консультацию, все, говорит, пожалуйста, поговорите, они хотят с вами поговорить. И когда я начала с ними разговаривать, они не то что, во-первых, сидят молодые, наглые, как танки до да беспредела. Они даже не понимают, а, ну ладно, тут понятно, мы с ней даже разговаривали. То есть они насрали человеку, они сделали человеку проблемы, и теперь человек не знает, куда ему решать как ему решить эту проблему, как ему сделать эту резекцию. А, а резекцию надо делать пятого зуба или четвертого, не помню уже. Все, уже, уже человек там решает, уже 30 числа у него были консультации в челюстно-лицевой хирургии, он в Москву поехал. Этот человек поехал из Сибири. Вот объясните мне. Просто вот у меня были консультации, но как-то были, были и прошли, Вот, но все спокойно. Но вот это вот было, но настолько вот меня просто поразил этот идиотизм в нашей медицине, да столько меня поразили вот эти молодые. И вот такие дряни, извините меня, сидят, кнопкотыкают вот у себя, и они не дают мне отвечать на вопросы. Но, к сожалению, мы ничего не сделаем на этих кнопкотыках. Меня вот это вот научило. И я действительно поняла, что мне не по пути с этой медициной. Я буду делать свой канал. Дошло даже до того, что они сделали так, что у меня а, забанили мое видео по поводу брекетов. Там есть часовое видео, брекет и польза вред совет от профессионала то есть как вам сориентироваться в том нужно ли вам брекет лечения или не нужно понимаете потому что сейчас это в общем-то навязанная процедура которая совершенно не нужна во взрослом возрасте если человек уже привык все нормально все хорошо вот это совершенно не нужно и вот я ядово они забанили это дело, они видимо пожаловались туда написали туда жалобы и все прочее и забанили Ну, слава богу все в порядке я перезагрузила это дело все мои видео у меня сохраняются, я их перезагрузила и перезагрузила во многие социальные сети. Поэтому, если вам очень интересно, это видео можно найти в социальных сетях. Это хорошее видео, полезное видео. Мне даже мой друг Американец прислал, прислал такое сообщение, что говорит, я, мол, не знал, что ты стоматолог, хоть мы и разговаривали, но все равно, видите, как вот, трудности общения, вот, барьер в языке. Хоть мы и разговаривали, я бы сейчас сразу говорю, что я стоматолог, а тем более мы с ним уже долго общаемся, говорит, я даже не знал, что я стоматолог. И он взял, он записал мое видео, списал его, потом поставил на транскрибацию этого видео, и вот сидел, слушал это видео, и потом, говорит, мне даже пришлось замедлить его, чтобы рассказать о том, что, что и как. То есть, вы понимаете, мои видео смотрят даже иностранцы, а вот здесь делается вся срач, вся, весь, вся срань. Вот и от кого? От этих тварей, руководителей, главных врачей, которые на работе ни хрена не делают, кроме того, как деньги эти сшибают и недоплачивают людям. И здесь то же самое, то есть ты хочешь, ну какая тебе хрен разная? Нет, надо отобрать аккуант. то есть у меня собираются отобрать этот аккуант и в этом аккуанте консультировать за меня. То есть будет какой-нибудь такой же осел, с которым я разговаривала вот по, по видеосвязи, какой-нибудь осел будет, разго... будет давать консультации, и вы будете слушать консультации. В результате вы, лечитесь, вы лишитесь нормальных, грамотных моих консультаций. Поэтому... Что я хочу делать? Я просто подумаю, как выходить из этой ситуации. Вот сейчас они уже откровенно банят, откровенно не дают мне отвечать ни в каких вопросах, убирают меня, но я уходить оттуда не собираюсь. Отвечать я буду вопросы, в вопросах, и пусть будет вот это все. Пускай эти все вопросы будут, они просто хотят, что вот вот полевик вот, вот этого доктора ее нет на сайте. Я на сайте, я смотрю. Если что, пишите просто личное сообщение. Вот и все. Будем общаться в личных сообщениях.